Значит Америка самая пропагандистская страна в мире. Прямо сейчас ты это наблюдаешь. Если ты задавался вопросом, как появился Гитлер, тебе больше не нужно задаваться этим вопросом, потому что у нас есть кучка людей на Манхэттене, которые поддерживают нацистскую бригаду внутри вооруженных сил Украины под названием батальон Азов. Я покажу тебе это, в этом нет никаких сомнений. В Украине не просто горстка нацистов, верно? Они вплетены в правительство. Они те, кто устроили, они помогли устроить, как они интегрированы, их, да, интегрировали в состав во время переворота 2014 года на Украине, там были нацисты, их официальный нацистский лозунг теперь является официальным лозунгом вооруженных сил Украины, я покажу вам это. Неонацистская группа на своем фейсбуке, несмотря на запрет, опубликовала свои статьи «Неонацисты и ультаправы идут маршем по Украине». Через пять лет после мощного восстания ультранационализм с фашистским уклоном существует. Это из 2019 -го года. И вот еще одно. Это говорит о том, что проблема нацизма в Украине реальна, даже если заявление Путина о денацификации преувеличено. признание этой угрозы означает, что мало делается для защиты от нее. И вот они здесь. Это новости NBC. Они даже рассказывают о завоевывающем сердце ПР пиару войне. В Украине есть нацистская проблема, о которой НАТО и США известны. Но почему они не осуждают антисеминизм? Нужно посмотреть в другую сторону. Они открыто вооружают и поощряют фашистские группировки с неонацистскими наклонностями, помешают своим противникам в попытках. Да, вот еще. Это проблема неонацистов в Украине? Или это просто российская проблема? Что это такое? Это реально. Вот еще, вот э, Рокана, он пишет в Твиттере в 2018 году. Он говорит, с тех пор, как началась оранжевая революция при президенте Буше, США были замешаны в их реабилитации и распространении неонацистов в Украине. Наше правительство должно противостоять батальону Азов, батальону Азов и другим фашистским группировкам. Это то, что он говорил в 2018 году. Но теперь она хочет баллотироваться в президенты, и поэтому он на тех же самых людей, которых он называл фашистами раньше, и говорил о том, что им нужно противостоять, сейчас он полностью поменял свое мнение, и он притворяется, теперь он прогрессивный. И знаете что? Я не могу дождаться, когда в будущем а, их вооружение будет очень успешным, и потом они будут сражаться с нацистами, да, мы будем бороться с нацистами, вынуждены бороться с этими нацистами. Так, зачем я это вам показывал? Я показывал это все потому, что на Манхэттене произошло в эти выходные, это был 23 апреля, и ты хочешь услышать, что они кричат? Мне кажется, они кричали ⁇ Азов ⁇ верно? ⁇ Азов ⁇,⁇ Азов, Азов! ⁇ И там флаги Украины? Да, да, вот эти добровольческие группы. Это не только члены Национальной гвардии, знаешь? Не только Национальной гвардии, ну и ⁇ Азов ⁇ верно? Значит, Национальную гвардию проникли нацисты. Батальоны морской пехоты. Люды, люди, загали, люди у Мариуполи. Мне нравится то, что они говорят про это. что Я поражаюсь тому, что там был эстеблишмент. Они заставили людей нападать на протестующих дальнобойщиков, называя их нацистами. А теперь заставили их поддерживать вооружение настоящих нацистов в течение нескольких дней. И вот насколько вы готовы быть обманутыми, если вы согласны с защитой Украины от НАТО. Потому что есть два способа закончить эту войну на Украине. Мы ведем переговоры с Путиным и даем им выход. Вот и все. Или Путин полностью захватит Украину и сокрушит народ. Это два единственных выхода. Вот и все. Если вы не хотите Третьей мировой войны, я думаю, есть еще третий способ. Но подожди. Говорить о Третьей мировой войне, это не вариант. Некоторые люди так и делают, но... Давай предположим, что их не так. Только два варианта. Есть только два способа, которым все может закончиться хорошо. Кроме того, мы можем просто сделать так, чтобы все это затянулось, чтобы Путин увяз, и куча людей там, черт возьми, просто умерли. Но это стоило бы того, чтобы эти придурки получили удовлетворение. Все эти украинцы уже умирают, но почему бы с этим не покончить? И так вот, они скандируют в поддержку нацистов на Манхэттене. Типа это хорошо, типа это здорово. У этого парня был украинский акцент, там должно быть очень много украинцев, знаешь. Да, да, я, Ну я не понимаю, да, возможно у этого парня был акцент. Позволь мне немного слез, ты скажешь, что между нами